Всё. ты молодец такое большое дело сделал в стране в нашей для бегунов это спасибо. это дорогого стоит я, так не организовать. Нет, я понимаю но ты день же вдохновитель да. ты? Ну, ты? Ты? без фюрера без ленина как <с говорится не не бывает революции все супер спасибо тебе очень рад я рад что участвовал что я преодолел и в принципе нормально один круг километров. один круг 100 километров я, я понимаю, да. Это... Так что надо готовиться? Да. Уже, уже сейчас. Да. Мы сделали потрясающее дело. Да. Управляю. Супер, супер. Молодец. Молодец. Спасибо. Большое. Я ждал этого события год. Я ждал, когда два медали будет. Настоящая, правильная цифра. <свы> вот, вот, вот, вот, вот. Вот он этот торжественный момент. Ес! Еес! Ес! Целый год подготовки! 7 месяцев размышлений, бежать, не бежать! И 5 месяцев тренировок! И все, мечта сбылась! Мог бы я подумать, что когда-то, что это я смогу. Я Меня узнают, Владимир узнал. Оказывается, мы с ним бегали вместе. Да, да он тоже бежит. Нет. Владимир, номерочек? Да. В прошлом году сколько бежал? 30. 30. В этом? 50. 50. Все, все растут. Голден Ринг просто взращивает трейлеров да. на территории нашей страны. А как вас зовут? Откуда вы? Я Вадим из Москвы. Аня и Андрей тоже из Москвы. Б... Теплее. Вот. Вам удачи, нам удачи. Мы всего 30 километров бежим. Вот. Мне тебя уже заложили, сказали, что ты бежишь, но схалявила. Ну, 30, у нас Эльбрус через неделю. Эльбрус бежишь? Да. Но я вот-вот побегал, Даша, со мной в прошлом году и на Эльбрус махнула. Да. Ну что, давай, Даша, удачи. Ты я тебя с благодарностью вспоминаю, да. ты меня поддерживал на дистанции. Ты меня давай, счастливо тебе. Дорогой говорит, попадем его блог, говорит. Да, нету". обязательно, обязательно, да. То есть, пока какая Никакая. Никакая. просто. Да. Мы не подготовлены. Не подготовлены? Почувствовать это... праздник спортивный. Да, да, да. Мы Мы это... Пожалеем, что палатку Ну да. да. да. да. да. да. да. что, что желаем, всем, кто бежит? Ну, как обычно. Удачи и сильный ход. Да. Мы вот так вот. И мы оказались, что мы, собственно говоря, коллеги по специальности, да, и учились. Коллеги по Коллеги по бегу, учились, но с разницей небольшой мажайки, это и приятно. Точно. Все. Так что завтра у нас подвиг трудовой, беговой, беговой подвиг, беговой подвиг завтра. По прошлому забега он, Владислав не занял первое место, второе было, второе место, да, но меня потрясло, потому что он прибрал за 8 часов сколько там? Сорок одну Сорок минуту. А я примерно 100, это 100 километров пробежал А я за, за это время 50 преодолел И два, который заблудился Вот, его рассказ был просто потрясающий И он, я в основном помню про попу да, который в Враге, да, В Враге с Гагаре съезжали И, безусловно, удача нужна мне Но я больше всего желаю удачи Владиславу Потому Спасибо. что ты будешь бороться же, да, здесь? Да. За результат В этом году очень сильные соперники были Сильнее, чем в прошлом? Да Жалыбин, Бларкин это рекордсмен России. Mm. Один суточном беге другой в беге на сто километров. Блин, ну вы вообще лосик, а кто то побежит, который в том году победил. Еще Коля Яналов собирался. Но трасса сложнее, же да, с будет немножко. Намного сложнее в этом году. Плюс мы же первые держим сотку. Соответственно. Вся роса, вся крапива, да, да, да, да, вся да, трава да, все у Вот за что я люблю вот этих бегунов наших, российских, на таких треллах, потому что они прокладывают тропинку, по которой потом нормальные люди могут просто спокойно пропутешествовать или полюбоваться природой. Ну и нам протопчутся на второй круг. На второй круг, да. Мы ее за это самое. Да, зацементируем так. Да. Получше. А мы уже пробежим, пробежим уже побольше. Да. Ну мы и все равно два брода будет побольше. Два брода будет а побольше. А ты сколько лет? Я зарегистрировался на сотку. Ну, правильно. Да. Да. правильно. Правильно, да, сделал. Ну, конечно. А я до сих пор сомневаюсь свернуть или не свернуть. Но ну, если переобуваться будешь, то лучше мне кажется, на втором круге делать, потому что рассад все равно в любом случае будет. Я не планировал переобуваться. Я просто планировал на броде снимать обувь, uh -huh. да, переходить, чтобы одевать сухую. Ноги будут влажные, но не будут хлюпать. Вот. Мне кажется, уже до брода они уже будут сырые. Сырые будут? Я так думаю, потому что роса... А, ну, мы дождь, утра, там, начинаем. Да, я думаю, что до брода они все промокнут насквозь. И после брода, даже если переобуешься, все равно... А Но ты будешь, ты как будешь как перебываться? На втором клубе. Да. Увидимся, вот, конечно. Завтра после финиша пивка обязательно. Надо? Попить. Это конечно. помогает? А! Обязательно. Восстанавливаю. Вот вот. да. да. А будут мне кричать, это Олег бежит? Греша, он опять Расадная за старое, понимаешь, опять я за старое снял... <свят> <свят> А визитки будешь раздавать <свят> на точке? <Фрагера> визитки <свят> <свят> Ну я начинаю экономить, потому что я, я, я скоро визитка. разорюсь на визитках <свят> Брод там совсем мелкий, не переживать из-за брода Да ладно, вот <свят> столько вот так вот было тебе там Первым, первый вот так вот, совсем, он очень твердый А второй брод, там когда в него спускаешься, там на пушке вот прям только <свят> спустился Сразу, глубоко, вот по столь два шага и... Вот так. Вот так да. И на выходе из брода также чуть поглубже. Ну, никаких проблем там будет судья с мегафоном, с веревкой. Так что все нормально. Мы знаем секрет, но не я понимаю, это поможет нам или нет. Сам я уже устал готовить. Стал готовиться. Устал уже... готовиться? Ты за сколько пробежишь-то? Не знаю. Не все знаешь? Ну... Не, ну на пряжечку по-любому Ну, пряжка это единственный вообще временной лимит, который что-то... Мотивирует, Определяет, а хорошо. Да. А там что там будет, вообще непонятно. А меня зовут Евгений. Приехал из Москвы пробежать 100 километров. Первая сотка, нет? Первая вообще. Первая? Какая максимальная дистанция до этого была? 42. 42 километра. Ну, ты рисковый. Готовился, нет, к сотке? Или так? Абсолютно готов, в плане и питания, и прочего. А физически готовился? Физически, План тренировок? План тренировок у меня, все то от работы. когда получается, тогда план. Ну, есть просто регулярно если не бегать то хотя бы приседать например, на 100 раз с утра сто раз приседаешь да. я постаюсь человеком который приседает сто раз с утра когда не может бегать потому что у меня мечта не сбывается научиться приседаться сто раз вот все я буду с него брать пример подожди ты же бежал с ты будущий чемпион пятна в нем сомневаются. Те, кто его знает, в него сомневаются. Много бежите, ребят. 30. 30. Ну, молодцы. Быстро бежите. 30. Нет. Медленно. Нет. Люди приехали в Сусс, чтобы прогуляться. Конечно, легкая прогулка по лесу. Ну что, сначала 30, потом все, 50, да, приезжайте. Потом... Я думаю сразу на 100. На 100 сразу. Молодцы. Ну, расскажите, зачем приехали, будете бежать или нет?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 Да, да, да, да, да. и триатлоном? Да. Но я, я скажу, почему я обратил внимание на... Ну, потому что, по что, нет, потому да. что нет руки, да, и Мария, она завязывала кроссовки, да, чтобы... Ну, да, я сам справляюсь, естественно. Но... Ну, понятно, да, но для примерки. Но вы знаете, как бы, когда вы сказали еще триатлоном и велосипед, э, как, как вы вот... Огромное да. вы... Ну как, ну, не знаю как. Ну, нравится. Ну, просто это нравится. Добрый вечер, привет из Суздаля. Минск приехал в Суздаль, чтобы пробежать свою первую сотню километров. Как... Трейловую. А как... Как, зовут? Зовут? как зовут? Зовут Леонид. Буду... Ну это вы далеко забрались-то. Там что? В э... а Беларуси короткая, меньше 100 километров размера. <свят> ну, соток нету в Беларуси. Нет соток. Да. Бегал в 80 на Лебоках а, больше. Ну все, здорово. здорово. Всем нам удачи только завтра. Да. Хорошей погоды и настроения Все, спасибо. До, До встречи на и старте, на финише, И на финише. И на финише. да. А в для чего? Да, интересно, слышал много хорошего. В прошлом году не бегали, да? В прошлом году не бежал, да, слышал много хорошего. Плюс много очень друзей и решил зарегистрироваться. Что? Да. На какой результат ориентируйтесь? На лесу? сразу. Я закладывал. В общем, с появлением информации мое желание там менялось потому что я посмотрел там броды я думаю броды а? там ну там посмотрим там потом трава еще большая А, сейчас когда <ako> ну, фотографии да, да выкладывал да да у нас погода всего этого самого ну там 10 часов будет хорошо <к rust poisoned water> так как, как вас зовут меня зовут кирил цветков бегаю много бегаю иногда иногда мало бегаю Ну... Но... Разные дистанции, от 60 километров там, до 21 дня. 21 1300, каждый день бегать? 1378 это И сколько да? километров в день надо пробегать? Ну, По-разному. По, от 60 до 80. Ну, от 40 Знаете, там, до 80. И, это бег ваша работа? Ну, если бы, было бы гораздо интереснее. Но как вы тренируетесь тогда, чтобы вот так, таким забегом? Да, По-разному, на самом деле. Ну, если есть что-то чему надо готовиться, готовлюсь вот под определенными А набег у вас какой в неделю получается Абсолютно или месяц? по-разному. По-разному, да? Не бегаю, Но вы строите план тренировок каждому забегу, да? Что-то не видно такого радостного воздуха. Я да. там парём, да Блин, я тоже или еле В прошлом году 50 Ну как прошло? Ну, в прошлом году я умирал, потому что я не был готов к этой трассе. А в этом году как? А в, а в этом году а я к 50 готов, да, но я записался на 100. Поэтому а... будет то же самое примерно. Привет. Попадаем. Да, попадаем, попадаем в кино. Да мне говорят, что, что они туда Попадаем в кино. Сказали, они сюда отсюда сюда. туда придут? Арам, ты должен быть створил а ты опаздываешь. Я, я да. никуда не опаздываю. На сколько, Надеюсь, какой результат? На какой результат рассчитываете? 12 часов. 12 часов. Вуау. Хочется верить, это мой первый старт. Главное ты, дожить. А там первый старт вообще на А, на... нет, но здесь конкретно. А, на а 100, 100 километров да, бегать? Насколько да. первый старт. Слушай, я бы вам порекомендовал на самом деле гелий приложить в эту самую штуку <как> а, Это будет не быстрый бег, и когда она будет здесь, вы снимете рюкзак и достанете. Спокойно достанете. Спокойно достанете. Да. И у вас на поесе будет меньше всякой фигни. Только вы... номер оставьте. Ага. Вот, я почему так говорю, я 50 бежал уже в прошлом году, и там реально, Давайте две минуты, если первый старт, погоды не сделаю. не сделаю, да, а мешанина будет меньше. Я вот. понял, хорошо. Вот. вот здесь будет старт. Представьте себе сейчас где-то в лесу. Фурсуки с э, свиньями проводят бриф. Завтра будут бежать люди, аккуратно не подходить. Проложаю, пожалуйста, перед стартом встаньте в обшире, потому что канал пойдет в уроки, соответственно, мы переживаем, чтобы не начали холестянести встать по ножке, а там, а то вдруг... Уважаемые ответы, 6 минут до старта. Напряжение нарастает. Всем это нравится. Ради этого мы собрались здесь, друзья. Прошел целый год. Ну вот, я не опоздал. Итак, друзья, для тех, кто вот там вот черная палатка будет ваша загрузка. Если когда вы на там, соответственно, собирайте вот так будет Хорошо, да. молодец. Да, так. Слушай, две занято? <laughs> давай, удачи. Да. Давай. Какая у тебя классная штучка, а? ну как ешь? Ага. Понял, но ну, вот карманы впереди, вот все хорошо. Ну, да. <свес> <свес> Съемки сериала «Последний герой» сериала <свес> «Последний герой» Солнышко! Встает А луна еще А луна еще не зашла ну, ты что-то по вообще? Ну, да. Легкая Ну, я в прошлом году, у меня была полулитровая фляжечка, и я на эти 20 еще бутылочку взял неполную. Вот я еще бутылочку взял. И да. Если бы не ребята в этом, в погосте Быкового. Да, плюс ребята, я тоже надеюсь. Блин, ну ты... Не, ну... Агент 0,8. Рисковый человек. Потому что вообще, да, сейчас не жарко, тогда жарко. успехов вы уже герои спасибо вам большинство из вас получит наверху ребят который а все равно вы победители уже спасибо вам минута до старта Нью-Джелл, you know, все, готов. Готово. Давай удачи. <с> я таволе, <соболею>, я таволе. <слящие> Второй <слящие> да. да. чтобы Пять, четыре, три, два, один. Ну, и по традиции я самый последний. Давай, давай, Сто километров я чуть-чуть Какая радость! Я теперь пробегу! Давай-давай! Смотрим ваше видео постоянно, смотрим-смотрим, Давайте-давайте, новая серия, новая серия! Вот девушка бежит первый забег. У меня так на майке написано. Фонотопия. Так и есть? Да, первый, первый раз? Сутка. Первая сотка? А? Не страшно? Страшно. Страшно? Светлана, как можно такой такое решиться? Женщине 100 километров. Я? Немцы говорили, киндер, Кух и кирхен. Нет. нет, нет. Не пойдет? Это точно не мое. Ну что, удачи. Спасибо. Опа, вот мостик, но ну, нам не сюда. Нам в горку. Эх, в горку, в горку. Поднимаемся. Самый он уже экономит силы, переходит на шаг. Я, пожалуй, тоже так сделаю. Это, видимо, секрет какой-то. Да? Я не знаю. Так надо быстро. быстро! Нет, быстро не получится. Экономи силы. Быстро 42 километра нужно. Быстро 42 километра. 50-й ну, ну вот, сейчас раз более правильно. По городу бежали в прошлый раз. Угу. Ой, а тут сразу тебе, сразу раз и трейл с первых километров. Вообще действительно надо эти горки пешком проходить. И вот вот они какие виды. Вот она Суздаль, Земля Матушка Рудская, монастырь Покровский, монастырь Александровский, заложен Александр Невским, спас Ефимовский. Ефимовский не выглядит никак. Ну ладно, бежим. Какие ожидания? Какие ожидания? Ой, ожидания закончить. Так как недавно, после травмы, а -а -а. полтора месяца назад. Ну, аккуратненько там. Вот На трассе кабаны, ежики. это страшно. Самое страш... страшное, это асфальт в ультрамарафоне. Вот. Ну, здравствуйте. Асфальт самое страшное, почему? Потому что повторяющиеся действия. Шаг в шаг, шаг в шаг. Мозг притупляется, да? Мышцы О -о -о. вырабатываются. Да, наверное. Наверное, так. Я... Те, кто впереди им, призы, первые места, место в турнирной табличке. А нам никакой славы. А поскольку У -у -у. я не хочешь верить. Вот. А теперь я буду самым Я обещаю, что таким темпом, если мы продолжим лежать, через два часа мы обгоним половину людей. Я тоже думаю. Сергей вообще был твой, из Благовещения, с кому ж Нет, солнце. ну я изначально из да. А, а у меня я давно? переехал в да. Нью-Джерси, я сейчас прилетел. Из Нью-Джерси? Да, в субботу я прилетел. Ты русский-американец или американский-русский? Сложный вопрос. Ну, наверное, после посещения Суздана и наблюдания всех этих достопримечательностей, я скоро достичь скажу, что я русский-американец. Понятно. У меня Или был... наоборот, подожди. Я не знаю, Гожу что это Да, Родиной. Да. У меня брат военный по Благовещенскому служит. Ага. Служил, а да, сейчас уже он на, на пенсии на военной. Поэтому я мечтал все там побывать, там очень красиво. Да, но холодно зимой. Но я хотел летом, когда цветочки, ягодки, сейчас рыба. Хорошо. Вот так вот-вот. Из Америки люди приезжают. А вы, да. блин, не можете задницу оторвать. Из ближайшего города досуздали доехать. Ну это как бы у нас же, у спортсменов, у там на Расстояние не проблема. Как извинение, что вот мы бежим какую-то дистанцию, где-то там в другом уголке планеты. Это как бы предлог, чтобы съездить в отпуск, посмотреть на Понятно. Иначе бы жена моя не поехала с никогда. Да. Это секрет, это секрет, кого не пускают. Да. Вторые половинки, говорите, о, отлично, еще экскурсия. Я, кстати да. говоря, тоже тут, начиная со среды, хожу по экскурсиям, пробежки не делал, блин, а нагрузка хуже, чем после пробежек. Точно. Я вчера примерно в это время по этой улице Ленина нашел и спустился туда, вот, где мы будем брод переходить. Не, Нет, там, там не брод, здесь мы по мосту будем ходить, брод будет дальше. Там, да. там мозг я видел. Моз, да, вот через этот мост а Обратно там дальше будет. Так, ладно. Кстати, за мною причем 6 стольников. Возник придет чемпионат мира. 6.36. Ведет он. А у меня это вперед. круто. Ну это был давненько, 20 лет назад. Ну а, ничего. Сейчас не полтин. Через России. С чем, чем гордиться? Года. А фамилия ваша? Круглов Алексей. Круглов. Круглов Алексей. Круглов, Алексей. Я вас видел, я побегу рядом с Кругловым Алексеем. Это даст мне запас энергии такой, я, вот я буду дистанции. мне, конечно, По не 30. не 30. но очень приятно, рядом с такими... Я, мне тоже приятно, я просто <с вас в интернете видел, в этом году, по-моему, один час пробежали, да? Нет, я сотку не бежал 50 километров, но 7 часов я бежал, умирал. Да, да, да, сейчас решил. Благодаря вашему репортажу я все это посмотрел. Вот сразу вас узнал. Здорово, да, здорово. Потому что тоже такие люди, как вы нужны, все все любят, Да, Спорт просто... новый для России. Да, да. когда Вообще, я беру, очень... у нас это, такого у нас все не было, было развития трейлера. Сейчас, да. Мы, конечно, да. да. Ну, когда вот тоже... у вас будет приближать. суть к моему опыту, самый тяжелый начинает с 70 километров. Я тоже понял, что да. Это там просто зубы терпеть и терпеть. Да. Одно остается. У нас. Просто даже не уже. Надо ускорить, предложить. Вот я взял три батарейки, запасной аккумулятор и как верблюд тащу это все, чтобы вам, дорогие мои зрители, рассказать всю правду. Чтобы вы знали, что нужно этим делом заниматься, нужно ездить в Суздаль, нужно бежать в Golden Ring, потому что нет аналогов а вот Когда такого. Вот Сергей, 128, с палками бежит. Я на первый забег, жалко мне было деньги потратить, думаю, куплю палки, а бегать не буду с ними потом. И не купил. А на второй решил уже не брать, чтобы груз не таскать. Uh -huh. Ну Не так много там этих самых. Yeah, для ноги. Для ноги? Для ноги, конечно, нужно, если разгрузить, yeah, да? Да. А -а -а, все понятно тогда? Конечно. Но вот это что доказывает? Что люди даже с травмами, с больными коленками... Нет, yeah, ну с травмами равно... не бегать-то нельзя. Ну, я имею в виду после травм кто-то uh -huh. вот бежит. Yeah, yeah, вот, yeah. вот. После травмы, да. Устанавливаются. Да не, вот лучше вверх. Да, подождите. О, Гриш и Ленин бежит. Привет. Привет. Сейчас до конца улицы там разворот. Силы есть потом не будет белый пароход, кто меня встречает? Сандер Александр тогда мне, вот они очень подержали, это был 37-й километр под мостом с той стороны, да, в том году это было просто суперски, и если бы они тогда не закричали вместе с ударами это сумасшедший Макеев!» Я бы, наверное, не добежал, а то я не только добежал, я прибежал еще раз, и ребята вообще, так, так, вернемся, чтобы все видели, все видели, кто помогает. Единственное, что вот, ты передай Эдуарду, что трассу он такую хреновую сделал, что бежать нормальным людям по ней Сам невозможно. сказать. Я боюсь его это рассказывать, а ты его потом передашь. Он суровый. суровый, суровый, Не мог нормально, ровненько сделать, выбрать места без кочек. Все петляет, блин. Травище, грязище, хренище. Да. Но без этого это не был бы Это был бы не трэп. Это был не трэп. Ну ладно. Аккуратнее. Несколько шагов в воде будет обрыв. Глубокий. Выше пояса. Где? Ну вот я, сейчас пару шагов. А вот здесь, да? Да, Давайте. Опа. Так, батарейки надо прятать. Там могут быть коряги. Ожидайте их. Так, ладно. На этом пункте питания да. волонтеры все помощники очень добрые. Спасибо, но что единственное, чего не хватает, ланчбокса. Тут такой стол богатый, я хотел да, на 20 километров партнер, автономки ланчбок попросить, не в дают. В хлеб был вкуснее. Вкуснее был хлеб в прошлом году. Зато в этом на, году на есть он солью, он соленые он огурцы. Но девчонки сказали, что порежут мне соленый огурец. На выбор? А выбор? На хлеб, Мне не очень большой какой-нибудь такой, вот, вот, вот этот вот. Вот этот вот. Можно выбрать огурчик, Ой, сейчас его порежут. Моим. И еще отварной картошки. Не, вот так вот, вот, вот длину, и отварной картошки с селедкой и 50 грамм еще. Это не для, а не для спортсменов. Неплохо, может быть. Так, давайте, отлично. Да. Вот, мне в прошлый раз рассказывали, что... Да нет, ничего лучше, не чем съесть соленый огурец. в следующий раз вам реально огурцы хорошие. Приезжайте, в следующем году будет коньяк. Что... Я пункте пункте я да? Ну, я там надо водку, вообще, на 100 грамм какой-нибудь местный, здесь хороший вот есть. Суздальский. Суздальский. Медоухи Суздальские. Медоухи Вот, точно, медоухи Суздальские. Mm. Суздальская медоуха. Аборцы, шикарные огурцы Место разбула. Место, Место, Место разбула, Суздальская медоуха. Не mm. знаю, я Я съел хлеб с Главное молоко мне запивать. А просто... все, а просто... все, а все остальное не страшно. Просто... О, даже это не страшно, не не если туалетная бумага есть с собой. Да. Так места знакомые и очень-очень красивые. Это река Нерль. Красота, красота, неописуемая. Ой. Только когда бежишь, кроме дорожки впереди себя ничего не я видишь, правда? Посмотреть. Слушай, Сергей, давай, вот раз здесь, расскажи, а я, Сергей, я Руслан, ты... мой номер? Блин, у тебя дисквалифицируют, нет? Не, не, меня просто свой посем не дали. Другой. Да, я просто. Ладно, Руслан, расскажи, вот, почему ты решил побежать, откуда ты? Я из Санкт-Петербурга. Ага, отлично. уже хорошо. А пробежать решил, потому что вот там сзади Настя. Она мне рассказала, в прошлом году мы с ней бежали в марафон в Стамбуле. Угу. Она рассказала, какой крутой суспільный ультратрейл, как здесь все здорово организовано. Пробегайте, пробегайте. Она сказала, здесь здорово, я решил проверить, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Понятно. Приехал и вот убеждаюсь. Вот, круто. И сразу на сотку? Да, мне нравится. А ты сотки бегал до этого? Один раз бегал, да. это вот второй. Второй, а я первый. Ну, ну ладно, я, знаю, я думаю так, значит. Раз Руслан бежал сотку, уже один раз и бежит второй. Да. И я рядом с ним, то есть я все делаю правильно. Потому что если я был далеко впереди или далеко сзади, то есть что-то было бы не так. Ну, а, так, логика а, есть, а, так а так я спокоен <свят> <свят> А вот впереди бежит Наташа в зелененьком. Вот она уже тоже несколько раз бегала сотку. Ничего себе. Поэтому раз мы все в такой вообще куче, значит... Значит нормально все. Все хорошо, да? Да, я вот понял, что надо менять будет это самое. Жилетку брать. Все, я специально взял рюкзак из-за системы. Ага. Полторашки. Но рюкзак, ну, рюкзак, если бы мы в один круг бежали бы. Если ну, была бы сотка одним кругом. Тут, наверное, рюкзак побольше не туда. Болты, да. Нам сейчас налево, да? Нам, да вдоль дороги налево. налево, вдоль дороги, потом налево потом... Да, потом налево мы делаем кружок, да, там... и в эту точку примерно должен выйти. Угу. Готов оказать помощь бегуну? Вот Екатерина, да? Да. просит меня слезно готова встать на колени же не знать нет никого потому что все там нету там нету ребята из погоста быкова сгинули куда-то а ей нужно всего лишь телефончик положить что какой Внутрь. В, основной. в основной так вот они вот они ребята из погоста быкова Вау! я и даже узнаю вы смотрели себя в ютубе в отрели вот я специально вернулся потому что Такие молодцы они, у них Можно? же все организовано Стаканчики Ой, поставили Ведро для мусора поставили Чтобы все было чисто Но ну, вы молодцы, и маечку они сработали Но, а, а. Так, я не помню, Соня. как вас зовут Говорите еще раз Соня. Соня, молодцы, молодцы Можно я пожму вашу руку? Вы О. просто молодцы Кто бы нас еще спас? О, а? Кто бы нас еще спас, да? Такая вкусная водичка из колодца, ой. Из поселка какого? Погост Быково, Что Вот это, это вот. Агуст, быково? Погост быково. Погосбыкова, да. Он нас нам нагоняет потихонечку. О, еще двое. Это все штольники, да, тоже? Стольники, да. Те еще рано там. Они только семь. Хотя уже, может, и будут догонять. Ладно. Все, ребята, все. молодцы. Значит, очередной видео Молодцы, молодцы. Просто. суперски. Встать, Рано все подготовить у них. Стаканчики споласкивают, воду свежую разливают. Бежим, как зовут? Павел. Павел, расскажи кратко, откуда? Почему из, бежишь? Из Москвы. Из Москвы? Так, блин. Так. Из Москвы почему? 100 километров, почему Суздаль? А в том году бежал здесь 30. И сразу на сотку? Позралась. Ну, да. И сразу бежал, бежать. Вот я смотрю. Он упаковался. Рюкзак такой же, как у меня. Только что-то у него там булькает самогонка, наверное. Не, Брашка. Нормально. Да, и вот он бежит в таких же кроссах, как... которые я купил, но не рискнул побежать. Это а, соломоновские спидкроссы Спид легендарные. И я вот чувствую, что они сейчас по этой трассе просто должны шикарно. Как тебе в них? Отлично. Я в них там купил только неделю назад. Недельку в, в них ну, Притер, короче говоря. Нормально. Нормально и они на этой грязище должны просто шикарно себя чувствовать. А брод в них приходил. Да, я даже не ничего, Зачем? Ну и как ноги сухие сейчас, а, Ну Я после второго броду пробежал где-то километров 5-7. Потом сейчас перешел на ощупь угу. нет. Ну нормально, сейчас отлично. То есть у меня носки все хорошо, да? да. Вот так вот, а я не рискнул их, я купил их, но не рискнул бежать, блин, думаю, не притертый, полегче решил взять, и мне не хватает, А, -а, -а. Тяжеловато тяжеловатые я не понятно, километра оккультное бегунское место, здесь дикий огород, который растет сам собой ровно, потому что нет признаков живой жизни, и только чучело Это оно ему по ночам Мы тут картошку накопали Да, и вот картошка в окружении пшеницы или ржи. Вот, поэтому здесь нужно обязательно постоять Вздохнуть Не-не-не, на самом деле фича вот в этой штуке Я вот уверяю, она нас здесь привлекла больше всего Скамеечка? Да Волшебная скамейка вот. Волшебная скамейка Все, ребята уже никуда не торопятся, дело сделано Да, Райский так надо, надо поклониться чучелу Три раза такой-такой о, даруй мне силы, чтобы пройти оставшиеся две трети расстояния Смогу ли я это сделать и дары преподнести на Батончик остав... с гелем и полить за тоником сверху И тогда -да, все будет хорошо Две трети дистанции на оставшихся, Одной и энергии да? да, вот так вот То есть кто-то, кто думает, что трейл это что-то такое тяжелое и носимое, нет Это все фигня Здесь Народ идет, дышит свежим воздухом Попадается, если скамеечка да, садится, пьет воду, копает картошку, печет ее. В общем, просто благодать. Ребят, не расскажите про себя, кто, откуда, почему решили бежать. Я из Москвы решил проверить себя. Ну, какой крутой... Как зовут? Ваня. Ваня. Сережа абсолютно то же самое. из Москвы тоже решил проверить себя. На этой Максим, позвали. А? позвали. Позвали заодно. Подписался. Еще два Максима. Ты бежишь, о, ты бежишь догнать этого человека. По глупости. О, о глупости. Оказывался, предлагали, но в итоге решился, что можно попробовать. оказать? Услышав тысячи, ага. тысячи... бешеные собаки 100 верст не крюк. Точно. Дурная голова ногам покоя не дает. Пару слов к тем, кто решит пробежать 100 километров. Антон, Анна. А? Погодка класса. Василу, ты есть говорить? Нет? <связать> есть. есть еще? Есть. Пока есть, еще же круг надо добежать. И... <связать> да, еще один. <связать> еще один. Сами <связать> откуда? Мы из Москвы. Из Москвы? Да. Много бегаете? Ну, Стараюсь. сотка первая. Сотка <связать> первая? <связать> да. А до этого марафоны были самые большие, да? да? Сколько марафонов пробежали? У меня два. У меня тренировочный. О, <связать> смотрите, полтинники. Чемпион у нас обгоняет. Блин, ребята молодцы. Так, теперь я к вам. Я прослушал, что у вас там с марафонами-то. Нечем похвастаться, у меня двушка у Вани тренировочная. Да, тренировочная, Ну вы да, герой, если вы так сюда да. сразу на сотку ломанулись. Вот-вот, да. вот, заснимем полтинники. Молодцы! Вот вот так. Да. Удачи. Героем дорога уступает. Круто. Ой, про Ой давай, Олег, давай. Вот еще одно святое место. А здесь зимает плату за проезд. Покривай! Да! Меня знаю, давайте да. вместе с вами. Да. Я уже вас всех да. не да. узнаю, но рад, что вы меня знаете смотрите мои... Блядь, Блять. Ну, Алексей, слава богу, меня узнал, этот флажочек вам мне помогает. Олег, я всегда узнаю. Здорово! Герой! Ну, как ты себя чувствуешь вообще? Я? Ну, у тебя все впереди Я еще. как будто не начинал. Кушать. там, конечно, жесть по сравнению с прошлым годом, да. да. Что там? Э -э -э там я не знаю, а вот ну, ты не, же не туда вступает. пойдешь. Я надеюсь, Да, там трава выше, грязи побольше. А разве вы не и, Ну, мы протоптали, но ее разместили там местами. Да? да, и такая гладильная стиральная доска. Комары. В общем, комаров Комарки. я побрызгался хорошо, я не чувствую. Нет, я на полтинник нет. еще раз буду. Вообще, да. Вот. Что там еще? Тенек есть? А? есть? Ну, есть немножко, да. В быковую воду даю, даю да, различные. Ну, я, смотри, вот у меня тут вода. Глубые тут и затоник. А, чуть не, затоник. Граб а, граб не граб забыл. Граб еще граб всякие граб разные. Ну, нормально, да. Сейчас я заправлюсь. И... Все. Так, а я всем банан. А а Немножечко воды сейчас, да. и бегу. Кто-то с горочки спустился. Ага. Идет. Наверное? Он такой... Спасибо вам. Смотрите. Как бежится? Нормально. Нормально? Потихоньку. Потихоньку. Угу. <coughs> Хорошо. Не торопясь. Мы никогда не спешим напиться никак не может Ой, собирает дать бутылками вы видео да. в прошлом году да, да. а вот 50 в... Что? в этом бежите, году а в прошлом году 50, 50 да? Да. в этом, О, в этом году вы попадете можно... в виде а? можно руку пошло. подождите вот я этот человек я я известная личность в узких да. кругах бегуно и мне пожимает руки валентин и любовь. любовь да меня знают узнают Ребята, молодец! Благодаря вам побежали. Благодаря. Меня с видео пробега есть, по-моему, да? Да, да, да. раз смотрел только. Илья. Тоже дистанцию изучал трассу. Но вот этот раз это круто! Поддержка на дистанции. Вот круто. 10 у уже пробежали, у нас поддерживают. Это всегда приятно. Чуть-чуть осталось нам километров за финиша да, группа да. поддержки да. все встречается встречается да, бегуны одни и те же да. так ну-ка номер твой какой блин михаил 38 ага. что не торопишься никуда не ну, ну, ноги готовы что убил уже это что упал упал стрелять нечего. ну расскажи как тебе как тебе эти самые сюрпризы от Михаила. Ну, я думаю, так на ну, порядок. <смех> Добро всем. Настроение эмоций. <смех> я перед бродом читал, чисал <смех> как, как бы его так перепрыгнуть, чтобы кроссовки не замочить. <смех> Бесполезно. <смех> Бесполезно, да. А и тебя враги, тебе каскад. Каскад врагов. Я такой. <смех> ну, первый, а второй. <смех> <всего> осталось, да. <смех> да. Я потом покупался в реке уже здесь, да? На 37-м Да ты че? Ну, а -а, молодец. Фух. Молодец, правильно, надо было я так, наверх сделать. Жарко. Да? Да. Да. Ты прав. Фух. но хорошо, что с утра начали, легче было бежать. Да, сейчас Мышкары не было, было. не было, сейчас жара я уже сейчас чувствуется. Везде. Константин, один из моих подписчиков на канале Спасибо. в Ютубе. Бежит 100 километров. Ну, к сожалению, на 50 придется. Это что? Да, вот я чувствую. Mm -hmm. Это ну а как тяжело. приняли решение на 100 Просто хотел себя проверить. Ну, скажем так, нет, готов был, но сейчас что-то тяжко. Тяжко, да? Да. Ну, сколько Максималка? Ну да, до 60. 60? Да. 60? Вот. 12. Плюс это самое, ну там... Я в прошлом году 50. после 20 на полтинник. <соценно> и такой. <соценно> <соценно> вот так вот я. <соценно> нет, хотелось, конечно, я там, но что делать, раз не получилось. Уже память останется. Ну это да. Все. извините, пожалуйста. Конечно. Видите? Маша паника. Лашка подвернула ногу. Но она идет. Она идет. Она О, отказалась от обезболивающих. Идет она уже 10 километров. Номер а у нее. 2615 15 Идет О, она нет. в Суздальскую тюрьму по этапу. У нее кандала на одной ноге. Да? Но она не сдается. Ничего. Да? Да, естественно. И даже не захотел меня вперед пропускать. Говорит, я иду, иду. Я иду. Борные продолжительные аплодисменты, и на бис придется бежать еще один крок. Итак, уж вот-вот у нас будет первый финиш. Девушка на 57 километров. И это был бы финиш, но надо бежать еще один круг. 56 километр, но мне уже говорят, что 59. -й. Но ребята здесь очень предупредительные Они сказали, хотели мне тут и помочь, и выпить за меня, и съесть за меня И освежиться за меня, лишь бы мне было лег легче бежать Ребят, спасибо вам большое Пожалуйста. Очень Есть, очень спасибо. приятно Давай, Да Еще да, до, ноги, до фишки да. до той надо, да? Добежать да. Вот подстава, блин Так уже хочется развернуться Ну ладно, вы себя увидите вот здесь вот Хорошо. Я обещал вернуться и проверить, как вы работаете Привет! Как у вас, порядок? Супер! Ну, какой-то. Там вот на предыдущем посту ребята были хорошие. Предложили помочь мне и выпить за меня, и поесть. О, да. Пробежать только не выбирать. хотели. Вот что вода утворящая делает. Силы атлетам придает. Тюмень. Тюмень, Тюмень передает привет. Какой номер, как зовут? 11 номер, Григорий. 11 номер, Григорий. Блин, надо взять с него... 19 Александр. 19 Александр. Какие номера еще привет передает? 88. 36 Питер. Как зовут-то? Сергей. Сейчас нырну. 223. Здрава, привет. Суперски, суперски. Я, я наверное, тоже Ой. окунусь. Я, я принял решение, есть? я купаюсь. Здесь чистейшая вода. Просто. Да. Ну, не знаю, пить я не буду. А, а вот так вот поплавать, ну кроссовки я еще поберегу, не буду мочить. О. Я заслужил эту джакузи. Так же, как и Григорий. Я место забронировал. Да, отлично, все. Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень. Так, еще что за полку? Ой, здесь рыбы плавают? Да. Да, вот мелкие какие-то. Говорят, можно пить. Ну, в общем... Блин, ну вы быстро бегаете, догнали, я искупаться не успел. Ладно, крестим последний раз. О, о, ой, хорошо, ой, хорошо. Слушай, вообще, так, так какая хвала. Спасибо, Григорий, за наводку. Еще как вы? Я просто реально рекомендую, вообще такой кайф. Минуты, давайте, там... я хочу так. Две минуты. Две минуты повалялся, да. и быстрее пробежал. Да. О, о, о. Боже мой. Я... Маша, это прибавит тебе сил. Давай. О! Вот, ради этого надо бежать много километров. Если ты пробежал 5 километров, то ты не поймешь всего кайфа этого. Охуеть, как классно! Так, Маша, помнишь, нам нельзя терять время? Да, нам хорошо да правда вот да. это самый лучший день сутки просто очень классно оброс здесь глубиной примерно вот такой О. да ой это мой старый друг да я прибежал как и обещал! Рекомендую, японская баня. Вы обещали прийти. Я обещал прийти? Да. Нет, бежать, и только бежать вперед. Так, сейчас надо разобраться, блин, аккуратно залезть во все это дело. Не намочив ничего. А, Рам, ты уже все на финиш? А? Ты уже пробежал тут? Да, петлю. Молодец. Можно назвать финиш. Ну вот я имею в виду все, это уже как бы. Я остаюсь бутылкой. Отлично. Молодец. Максимум терпения, давай-давай, я желаю тебе удачи, я за тебя болею, ты такие результаты хорошие показываешь, прям защищен. Я ребятам в Питере про тебя рассказал, они такие вообще, ну, говорит, он монстр. Кто добавили, оттуда, да. в... Навер, Навер. наверх, наверх. Да, на на так, меня записали, да? Или не надо еще? Я сейчас пойду в петлю. Записал. Хорошо. Вот вот мои спасительницы заполнили мне фляжечку, заполнили мне гидратор. Сейчас самая приятная процедура, освежающая. Я наверху блаженство. Девчонки, как вас зовут? Алина. Алина? Соня. Оля. И оператор Оля. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Приятно всегда, когда есть неравнодушные, которые <реш> полют. Но мне так аккуратненько. <реш> на голову. <реш> да, да уберите <реш> На голову. О, залдевак! Да. Давай. Бал <реш> Давайте <реш> вам водички нальем холодной. У меня вода колодца. есть, сейчас, спасибо. Есть, да. Ну, ладно, уж извините, как получилось Спасибо вам, ребята Скажите, кто вы, откуда? Суздаль Суздаль поддерживает забеги Слушайте, ну, очень приятно Потому Мы что свой такой город. Мы любим свой город И вас тоже Дикий лес, никого не встретишь Ящерицы, комары, мошки, змея была Шмели летают А тут суздальские мужики делают доброе дело Все, все, так, кому спасибо говорить Как зовут вас, скажите Вадим Саша во, и во, Володя. Во, во. Запова, voilà. как здорово, что такие добрые люди в Суздаль есть. Я люблю город Суздаль! А -а -а -а -а -а. все вы здесь сегодня собрались. Давай, рассказывай, кто откуда? Сергей зовут, из Санкт-Петербурга. О, круто! Первая сотка. Да, первая сотка. А я до этого visão. что было? 12 марафонов, вот последний марафон. Питерский. Да, не, я бежал по ало Угу. В субботу хотел два марафона подряд пробежать, но там О. такая же жара была, как и в Питере, день белых ночей, 32 градуса, поэтому угу. не получилось, решил, ну и сил не было, и решил не бежать, думаю, не побегу, ну вот, а как-то фонтанно с товарищем из Питера решили пробежать сеточку, думаю, надо попробовать, тогда может еще такое получится, Да. вот и решили. Ну не жалеешь? Не, да. Хороший опыт, правда? Отличный опыт. Самопревосхождение, да? Да. Как этот самый. Питер же есть самопревосхождение, угу. да? Поэтому первый круг как-то легко прошел. У меня тоже. Я до 80, до 80 километров нормально. Да, чувствовал. Я тоже. А потом все, сдулся. Я вот до этого самого, до 86 или до какого, где там у нас пидстопка был. Угу. Там нормально еще чувствовался, а потом накрыла. Так, ладно, паузу ставим. Ребята тут поддерживают последних героев из магия. У вас-то силы есть, ребят? Нет. Есть, но это хорошо. Нет. Это хорошо. Нормально? Молодка. Это панорама. Но они молодцы, они поддерживают. Сколько времени здесь, это просто супер. Все, скажите, как вас зовут? Максим, Егор. А? Так, давай. Егор. Егор. Максим. Вы откуда сами? Из Судлинска. Где учитесь? В какой школе или что у вас? Может, в, колледж. в колледже. В колледже, в каком? И в нашем Судорсе. Угу, понятно. Вы ну вот. Понятно, ребят, ну молодцы, все. Значит, вот фок. Ну что, воин сраный? Че? это? Войн. Вот что это. Сраный. А что, не воин? Вот, а воин Пойдем. сраный. Пойдем. <сорошее> Раны есть, есть. Ну ты же герой. Дойдешь? Все, 6,5 километров осталось. А нормально. Нормально. Можно еще одну? Да. <сорошее> И все хлопают только тебе. <сос> Вау! 100 метров! Я! Yeah! <просил> Михаил! Я рад, я рад. Спасибо, это супер! Yeah. Это суперский подарок! Вот, like, вот! Like, да, okay, вс oh, so, ⁇ Вс ⁇ Так, стоп, стоп, стоп, нажать! Ху! Я это сделал! Ху! Давай! А во! Воин, воин. Ну, в YouTube выдаст, да. Нет, нет. Ну, Сейчас. А, давай. Воин, давай, воин! Давай, давай, давай! Настоящий yeah, воин! Yeah, yeah. У -у -у! Давай, давай, давай, давай, все, все, все, чуть-чуть чуть осталось! Давай, давай! Прямо. Прямо и на. Не, налево, налево. Да, да. Давай, давай, все, 200 метров осталось. Я бежал и думал о тебе. Да? Я вспоминал твои стоптанные кроссовки. Ты получил да. лысу. Да. Молодец, да. я тебя поздравляю, просто. Спасибо. Ты мой герой. Ты тоже молодец. Если... Я у него брал интервью. Он мне понравился, как он написал потом, нашел случайно это видео, говорит, ой ничего, я еще был адекватной да, да, да, вполне. Да. Кроссовки это рассказывал. С давай, давай, давай, давай, Сейчас, кручка. Я, конечно, поражен твоим забегом. Ты как-то ты бегаешь 100 километров, 100 миль. Нет. 100 миль. 100 миль ты бегал? Нет, не бегал? 150. 150 не было. 150. 150. 150 километров ты пробежал, да? Тебе чуть-чуть не хватило до 100 миль. Надо наверстать. Надо наверстать. Молодец. Всего удачи тебе. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, герой дня! Ну как пробежалась? А я на сошел, Да! Я решил не... ну, как-то я... Впереди меня же это самый да, бежал и обгонял вроде себя. Сколько раз-то? Да, да. Я там раз обогнал. Я пока там брод переходил, пока поел, опять впереди. Опять обогнал. Ну, Ну что, Михаил говорит, в следующем году сотка будет в один круг, надо готовиться чтобы не, не могли сойти. Чтобы не могли сойти, <свят> да. После одного круга. Да. Ну, ну, не получилось. Я, конечно, расстроен. Особенно и запас вроде был, и вроде бы, ну как-то теоретически даже пешком бы мог дойти, но как-то самочувствие. Да. Же... Не, но ну, тут да. лучше не рисковать. Да, Если я, чувствуешь, я, наверное, да. Я решил, что там свалишься вообще, лучше. Да и кто чувствуешь. тебя там подбирать будет, да, и где да. не, Ну я бежал уже, вот девушка за мной бежала. Угу. Вот. Она, в общем-то, тоже одна не хотела бежать, поэтому мы как-то друг за другом бежали, а потом я когда сошел, там кто-то нас догнал уже, ну и она папа, говорит, я попробую, бежал дальше, а я уже не стал. Потому что по самочувствию прям очень хорошо. А, надо себя беречь, ну, молодец, все равно, супер. Ну что ж, сначала побережешь, а потом жалеешь. всего, ничего. Не-не-не, это момент такой, надо реально чувствовать внутреннее состояние и... Ну, я почувствовал, что уже плоховато, прям даже пешком уже все, Ничего, Твой твои стартане бегут молодой, все впереди. Грудь накачанная, бицепс круп, крупный, икры тоже, как у настоящего бегуна, маечка Соломон, гидрач есть, ну вот, часы суунта, да-да, как все как положено. И банданы отсуздали. Все, на следующий год все будет нормально. И медаль, что чувствуешь? Спотел. Спотел немного. Спасибо большое, ребята. Мои друзья! Боюсь, как солнце великолепно! До встречи, До встречи.